Я столько сделал нехорошего в этой жизни не раз порою брошен был Никто не спрашивал, кем я хочу быть Стать одним из вас, по вашим законам жить Не хочу, вы все как из инкубатора Ни курю, не пью, все такие прям пиздатые Что у вас внутри, если вы фальшивые? Маска на лице, чтобы казаться милыми Вы себе врете и другим также будете Любите, судя всех, вы же суперлюди Блеск снаружи, а внутри гнилье я не с вами нет, это не мое. Я не с вами нет, это не мое. Живи, кем жил, оставайся собой, кем жил, оставайся собой, кем жил, тогда будет чем дорожить. Живи, кем жил, оставайся собой, кем жил. Давай с собой, кем жил Тогда будет чем дорожить а, Мне тоже многое не нравится Несмотря ни на что не буду подстраиваться Головой биться, а тупые углы Идеал, далеко не вы, в руках правда, холодный расчет. Все хорошие поступки, увы, не в счет. Зная наперед, что будет еще? Только сильный в этом мире себя найдет. Вы себе врете, и другим даже будете. Любите, судя всех, вы же супер люди, блеск наружу, а внутри гнильья. Я не с вами, нет, это не мое.